Дорогой друг, если ты хочешь научиться реально зарабатывать деньги в интернете, то по ссылке в описании тебя ждут лучшие советы по заработку с YouTube и не только. Рекомендую. Всем доброго времени суток. Сегодня мы обсудим такую тему, как популярные теги для YouTube. Очень многие используют начинающие каналы, которые буквально канал был создан только вчера, а он же использует какие-то супер-мега-популярные высокочастотные теги. К примеру, скажем, если у вас канал по Майнкрафту, то и канал, причем создан вчера, либо же месяц назад, то такие высокочастотные популярные теги, как, скажем, Happy Town, «Мистер Ложка, «Фирамир», там, пусть тот же, тот же, скажем, «Скелетик», данные теги в продвижении вам абсолютно не помогут. Если мы говорим о том, чтобы реально теги вам сделали что-то хорошее, какую-то хорошую, сослужили службу, то нужно использовать низкочастотные как теги, так и в целом получается низкочастотные ключи. А тег, скажем, такой как Ферамир Тут гадалки не ходи, явно там будет По нескольку десятков или сотен Тысяч запросов в месяц Нужно использовать низкочастотные запросы Скажем, несколько сотен Для того, чтобы, во-первых, там была низкая конкуренция Смотреть, и далее, несомненно Тег, этот ключ был свободен Только в этом случае При, скажем, вводе какого-то данного Ключа, данного запроса, вполне вероятно Что даже если вы канал создали Ну, месяц назад, конечно, слишком рано Потому что, как только вы создали youtube канал первое время он в принципе будет песочница но через некоторое время через несколько месяцев вполне вероятно что если там нет конкуренции вы сделали такой один уникальный ролик по конкретно данному ключу по тому или иному запросу то тогда такие теги такие ключи вам помогут в продвижении вашего ролика в продвижении вашего youtube канала повторюсь использовать высокочастотные ключи высокочастотные теги нет никакого смысла если вы канал создали грубо говоря только вчера